Приветствую вас, зрители, с вами снова я, Танекса Плей. Все мы знаем, как строительство важно для Майнкрафта, оно является одной из самых важных частей этой игры. Однако и сегодня считается, что построить целую улицу или даже город это крайне сложная задача в Майнкрафте. Однако после просмотра этого видео вы поймете, что построить улицу не так уж и сложно, как вам может казаться. При этом мы будем рассматривать строительство города в крайне необычном и достаточно сложном стиле. Ну что ж, не будем растягивать вступление и перейдем к главной теме сегодняшнего видеоролика. В общем, гайд у нас будет в таком формате, что вы увидите весь процесс строительства, а я его буду комментировать. Итак, для начала мы построим дороги, дорожки, тропинки, перекрестки и так далее. В общем, все то, вокруг чего будут, собственно, располагаться дома. Все в вашей улице или в вашем городе начинается с основы. Вы создаете основу для вашей улицы и зачем уже дополняете это всякими декорациями. Советую вам придумать или взять из интернета шаблон проспекта, дороги и так далее. В общем, то, что вы хотите построить. После этого вы начинаете, собственно, строить по этому шаблону вашу улицу. Не забывайте также, что на улице желательно должны быть всякие растения, деревья и так далее. Можете использовать мини-деревья, которые вы можете увидеть на видео. Кстати, не делайте улицу слишком прямой. Допускайте отклонения на один, два или даже три блока в ту или иную сторону. Это сделает вашу улицу более живой, интересной и разнообразной. Я вам не советую использовать автомобильные дороги в качестве основы вашей улицы, так как они э, крайне сложны в декорировании, и в целом они принесут больше неудобств, и они не смогут создать такой атмосферы прогулок по какому-то красивому городу, как это вы можете сделать э, в случае, если у вас город рассчитан только на пешеходов. Не забывайте про освещение вашей улицы, дабы было гораздо приятнее прогуливаться по городу вечером или ночью. Также вы можете использовать для улицы какие-то лавочки, скамейки и так далее. Главное их правильно встроить в саму улицу, чтобы они не выбивались из описящего вида. Итак, вот и закончен первый этап постройки улицы. Дальше мы будем строить дома вокруг самой улицы. Строительство дома мы также начинаем с основы. В качестве основы могут выступать кубы из разных блоков, которые вы не будете использовать для самого дома. Например, я использую алмазные блоки. Я вам так советую делать, чтобы по следующим вы смогли заменить эти блоки на другие, и это не создало бы у вас путаницы. А, ну и также рекомендую вам использовать мод, либо плагин WorldEdit, чтобы вы быстрее строили и проще заменяли блоки. Вам не придется учить какие-то сложные команды, все делается достаточно просто, и вы учите это крайне быстро. После создания основы вы сетнете некоторые блоки, дабы э, создать основу для ваших будущих окон. После этого идет, как по мне, самый сложный этап строительства дома. Это подбор палитры блоков. То есть вам нужно выбрать два либо больше блоков, которые будут достаточно схожи и при этом э, подойдут под постройку. Лично я в этом случае выбрал песчаник и красный песчаник у них достаточно похожие цвета и в целом у них похожие текстуры. Это сложно, когда вы строите большую улицу или целый город, так как блоков все-таки недостаточно для того, чтобы подбирать под каждый дом отдельные палитры. Для этого вы можете использовать уже использованные палитры либо уже использованные блоки. Следующая стадия это расстановка окон и дверей. После этого вы наконец сможете приступить к внешней отделке вашего дома. На самом деле внешняя отделка это не очень сложный процесс, главное это придумать вариации отделки, то есть какие элементы вы будете использовать при этом. Также главный вопрос о внешней отделки это использование всякой растительности, листвы, цветов и так далее, вы можете их использовать так как показано на видео. Не добавляйте слишком много внешней отделки, у вас должны оставаться некоторые места, где ее нет, дабы была видна основа дома и все эти блоки красиво сочетались. Также помимо двух блоков, э, которые вы используете в основе, выберите для себя один или два вида дерева или других блоков, которые вы будете использовать. Не советую брать такие же блоки, как вы использовали в основе, дабы у вас было больше разнообразия в цветах и вообще палитре блоков. Старайтесь визуально отделять э, первый и второй, или другие этажи при помощи плит, как вы это можете увидеть на видео, добавляйте под ним всякие декорации, это то есть как я добавил люки, и придумайте другие способы, как отделять разные этажи с разной цветовой палитрой. Кстати, один важный момент при постройке дома, не бойтесь перебирать разные варианты декораций и прочего. Вам просто понадобится некоторое время, чтобы подобрать для вашего дома самые лучшие декорации, палитру и так далее. Также используйте разные приемы, дабы отделить ваш дом от соседних. Например, вы можете поставить э, рядом с другими домами ограды и другие предметы, которые визуально отделят ваши постройки. Советую вам добавлять на второй этаж гораздо больше всякой растительности, это листвы, кастомные растения и так далее. Почему именно второй этаж? Да все просто, дабы не заграждать проход внизу и создать более приятную атмосферу при прогулке. Важно не забывайте про дополнительное освещение, вы можете связать освещение с вашими растениями. То есть при создании растений вы можете использовать заборы, и уже отталкиваясь от них, вы сможете создать дополнительное освещение. Итак, завершаем же мы внешнюю отделку второго этажа различными отделениями, собственно, второго этажа от нашей крыши. В этой отделке нам пригодятся как раз виды дерева, которые мы использовали на первом и втором этаже. При помощи них мы, собственно, и отделяем второй этаж от крыши. После чего мы приступаем к самой крыше. И не советую вам сильно запариваться, слишком много чего-то придумать. Нет, достаточно сделать достаточно легкую форму, которая будет приятна для вида с земли. И просто добавить на нее кирпичи и гранит, дабы это красиво сочеталось. После чего мы приступаем к доработке нашей крыши. Можете добавить немного заборчиков, а также небольших окон, дабы было приятно смотреть на крышу. Я думаю, многие после строительства меня спросят, а почему э, по бокам и сзади у дома ничего нет, то есть просто стена. Ну, ответ достаточно простой. У вас по бокам и сзади должны быть другие дома, чтобы это все красиво смотрелось. Итак, вот и закончена постройка нашего дома. Стальные дома вы строите примерно по такому же принципу. Гада, не забывайте использовать другие палитры, другие блоки, другие виды дерева и так далее. Я вас благодарю за просмотр. Теперь вы действительно умеете строить хорошие и красивые улицы в векторианском стиле Майнкрафте. Спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.